Я вот тут не специально это видео записываю и так просто ткнул кнопку запись. Вот в углу каждого мониторчика есть теперь такая кнопочка, она зеленой становится, это подсветка самого дисплея, можно сделать подсветку цифр, но я сделал именно дисплей, ну потом уж переделаю, я к тому, что многие не смогут найти просто за всю свою жизнь в настройках симулятора высветить клик-зоны и прочее проблемы у людей существует в основном связанные с алкоголем и с детством, и со многими другими причинами неадекватности. Поэтому показываю. Этот вертолет полон сюрпризов, сделан с умом. Очень много в нем всяких наворотов, но их не каждый найдет, а, в принципе я сильно переживать за это не буду, если кто-то что-то не оценит за очередной дебют. Поэтому я этот самолет делал для себя, не на продажу. Ссылку с Сорга я уберу, потому что там тоже появляется баранокомментатор. Мне это что-то как-то раздражает. На моем форуме всегда можете найти какую-то информацию. Если найдете форум, то тоже много причин у людей, которые ничего не могут искать вообще.